Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Живуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим с вами про такое явление, как сердцебиение без видимых причин, и это очень страшно для вас. И всех симптом сегодня я его объясню, научу вас этого не бояться. В первую очередь давайте разберемся с тем, вообще, когда у нас возникает сердцебиение. Давайте перечислим просто эти ситуации. Оно возникает во время физ нагрузок, оно возникает во время сильных эмоций, страха, во время сильной радости и так далее. Оно возникает во время внутренних процессов, например, переваривания большого количества пищи или высокой температуры и внутренних недомоганий. А также у вас могут возникнуть сердцебиения молниеносно, если вы вдруг услышали какой-то резкий звук, то есть что-то где-то хлопнуло, тут же вы почувствуете повышенное сердцебиение. И здесь вам нужно в первую очередь понять, кто запускает ваше сердцебиение, ваш мозг. Ваш мозг дает сигнал на ускорение сердцебиения. Я не очень хорошо разбираюсь в медицине, но я считаю, что мозг направляет сигнал надпочечником на выброс адреналина, и в зависимости от этого ускоряется ваше сердцебиение. То есть, когда вы чего-то боитесь, вдруг это приводит к тому, что мозг направляет сигнал надпочечником на выброс адреналина, возникает сердцебиение, и вы это чувствуете. Вы начинаете физически что-то делать, мозг направляет сигнал добавить сердцебиение Вы вдруг чего-то резко. Резко услышали звук, мозг воспринял это как уже опасность, потому что это уже идет на подсознательном уровне. Очень быстрая реакция тут же возникает сердцебиение для того, чтобы вы могли справиться с опасностью. И сейчас очень важно, чтобы вы немножечко отвлеклись и поняли, что ваша проблема заключается в беспокойстве за сердцебиение, потому что вы считаете, что оно сейчас не должно возникать. Вот и все. И здесь я вам хочу привести историю одной моей клиентки. Она ко мне обратилась с разными переживаниями, в том числе и переживание было за сердце. И очень было интересно, когда мы с ней это все обсуждали, и был такой диалог, что типа вы боитесь, что у вас возникло сердцебиение. Да, потому что оно возникло на пустом месте, ничего не произошло. Чтобы оно возникло, а я его почувствовал. Я говорю, хорошо, а в остальные времена у вас тоже же бывает сердцебиение, ведь оно всегда какое-то. Да, конечно. Я говорю, и в каждый момент времени, когда вы бегаете, сидите, что-то делаете, у вас всегда есть сердцебиение соизмеримо с той нагрузкой, которую вы выполняете. Она говорит, да. Я говорю, значит, в 90% случаев всегда сердцебиение обосновано. Оно должно возникать именно таким, каким и должно быть, из-за обстоятельств, в которых вы оказались. Да. И вот в 10% оно не должно быть таким, правильно? Она говорит, да, правильно. На самом деле проблема была в том, что эта клиентка, она не понимала причин, по которым в этот момент у нее возникло это сердцебиение. Она сидела за столом с отцом, они обсуждали ремонт и вдруг у нее возникло сердцебиение. Когда же мы начали разбираться в ситуации, оказалось, что на нее повлияло достаточно много факторов. Есть много факторов, которые ухудшают ваше общее самочувствие физическое и провоцируют более сильное сердцебиение. Например. Как недосып. У нее был такой фактор, у нее был плохой сон. Проблема с аппетитом. Она плохо питалась в принципе в тот период, и у нее было ухудшенное самочувствие. Дальше. Повышенная тревожность. Это то, что приводит к тому, что как только возникает страх, это провоцирует более сильные реакции и более сильное сердцебиение. А она не хотела обсуждать этот вопрос с отцом, и это вызвало у нее сильное раздражение. Дальше. Она сосредоточилась на этих ощущениях, и поэтому она смогла почувствовать именно изменения в своем сердцебиении и, и почувствовать то, что оно стало выше. Следующий фактор это то, что погода менялась в этот день, и у нее, в принципе, болела голова. Это тоже повлияло на нее. Дальше она была после еды. Она только вот недавно поела, и, соответственно, она чувствовала, что вот еще много переела, то есть она объелась как бы перед этим. Далее, такое бывало у нее и раньше. Она, то есть, в принципе, сама по себе у нее достаточно нетренированный организм, то есть она не занималась спортом, и поэтому, как только возникает какая-то нагрузка, это сильнее передается. То есть... Представьте себе, что если вы бегаете на беговой дорожке и никогда этим не занимались, у вас сначала будет, при скорости 6 км в час будет очень сильное сердцебиение. Но если вы продолжите так бегать, бегать, бегать, то при скорости 6 км в час ваше сердцебиение будет становиться все меньше и меньше и меньше со временем, потому что организм начинает адаптироваться к нагрузкам. Если организм к нагрузкам не адаптирован, значит сердцебиение будет гораздо больше. И в итоге, когда мы начинаем понимать эти совокупные причины, которые в тот момент. Она, опять же, еще дополнительно мы добавим, что она испугалась своего сердцебиения, посчитав его ненормальным. То, что она его испугалась, страх усилил это сердцебиение, это тоже добавляет совокупных причин. И вот получается, что в любой момент времени... Когда бы у нее не возникло сердцебиение, всегда были совокупные причины, которые к этому приводили. А страх за это и ощущение, что оно происходит на пустом месте, был связан с тем, что она считала, что это проблема с сердцем. То есть, если вы воспринимаете свое сердцебиение как то, что у вас проблема с сердцем, это все потому, что вы не понимаете причин, по которым это сейчас произошло. И если мы с вами подытожим, то есть, что же является ключевым, влияющим на внезапное сердцебиение безвидимых причин. То, что есть многие совокупные причины, которые в этот момент совпадают и к этому приводят. Это ваша повышенная эмоциональность, это ваше ухудшенное самочувствие. Это обстоятельства, в которых вы живете. Например, ваша нервозность, плохи, вредные привычки, может быть, вы проснулись с похмелья, метеозависимость. Дальше это ваша физическая подготовленность. Чем меньше вы занимаетесь спортом, тем менее физически подготовлен ваш организм, и тем больше сердцебиение он будет давать на то, чтобы обеспечить реализацию тех или иных нагрузок. Чем более тренированный организм, тем меньше у вас будет уровень сердцебиения и, соответственно, тем меньше оно будет возрастать. Дальше это ваша сосредоточенность на этих ощущениях, беспокойство за эти ощущения, усиление беспокойством этих ощущений, потому что ваше сердцебиение напрямую зависит от того, что ваш мозг направил сигнал над на выброс адреналина. И в результате вот попадая в эти обстоятельства, вы как бы не понимая обстоятельств, сформировавших это сердцебиение, начинаете его бояться и создаете такой замкнутый круг, что даже бывает так, что сердцебиение оно прям чуть-чуть повысилось, и потом вы испугались, оно повысилось еще сильнее, и вам кажется, что причин нет, и что это просто ненормально, что так происходит. А, соответственно, это всегда запомним любой момент времени ваше сердцебиение является тем сердцебиением, которое нужно для реализации того, что сейчас либо в жизни уже происходит, как физическая нагрузка, либо того, что вам предстоит делать. Например, у вас может быть повышенное сердцебиение при температуре, когда ваш организм борется с болезнью. Или когда вы перевариваете большое количество пищи. Или когда вы выполняете сильную физическую нагрузку. Или когда вы находитесь в сильном эмоциональном состоянии. Во все эти моменты у вас будет сильное сердцебиение. Потому что мозг необходимо питать ваши мышцы, подготавливать вас к каким-то действиям. И он, соответственно, начинает как бы подстраховываться. Типа, вы только собираетесь выходить на ринг и драться. А сердцебиение уже будет, потому что вы начинаете бояться, и адреналин выделяется, и он, соответственно, готовит вас к этому выходу. Точно так же и со всеми остальными обстоятельствами. Умение видеть совокупные причины, что же на меня сегодня повлияло, что в первую очередь ухудшило мое самочувствие и повлияло на... То, что у меня сейчас усилилось сердцебиение, позволит вам спокойно воспринимать эти моменты. И, конечно, у вас будут повышаться сердцебиение, но вы будете воспринимать это спокойно и не будете дальше усиливать повышение этого сердцебиения таким образом. Если у вас еще остались вопросы или есть темы для новых видео, обязательно запишите их в комментариях. К этому видео если вы еще не подписаны то обязательно подпишитесь и получайте от меня постоянно новые видео на те темы которые интересны вам спасибо за внимание всем пока